привет ребята добро пожаловать на канал в этом коротком но очень полезном видеоролике я вам расскажу как на бирже Bitget с одного лаунчпада вы можете заработать от 50 до 1000 долларов когда тоже была похожая штука на бирже хобби с премистами на бирже байбит с лаунчпадами эти лаунчпады хорошо давали заработать на той же бирже хобби премисты сначала давали 4000 долларов потом 2000 потом тысячу и вот так постепенно эти премисты приносили все меньше и меньше пока об этой теме не узнала как как можно больше людей так вот launchpad последний на бирже Bitget принес примерно 200 иксов тем ребятам которые попали в этот launchpad это не шутки это на самом деле такие вот результаты были цена на launchpad у нас была 5 центов максимальная цена была 10 долларов ну и на момент публикации поста была 1 доллар 64 цента что равнялось примерно 32 максом сейчас давайте быстренько проверим эту информацию чтобы все было максимально достоверно цена на launchpad за один бы было 5 центов, да? У нас было всего половиной тысячи билетов с локацией по 20 долларов. Вот получаете вы локацию на 20 долларов. Если вам выпадает тот самый счастливый билет, то свои 20 долларов вы умножаете на те иксы, которые мы с вами посчитали. То есть можно было спокойно заработать как и 1000 долларов, так и 600 долларов. В общем, кому уже как повезло. Лично с нашего чата, насколько я помню, вроде бы был один человек, который заработал там 2000 долларов плюса и это, ребят, не шутки, вы сами можете зайти в чат, посмотреть, да, сейчас деньги не делаются вот так вот сложно, как и все привыкли там, знаете, ходить на работу, на заводы, сейчас, блин, выиграл один билетик, получил аллокацию, все, забрал тысячу долларов прибыли, вот так вот это все делается сейчас. К сожалению или к счастью просто. Если с этим лаунчпадом все понятно, да, ну понятно, это можно было заработать в прошлом, то как заработать можно сейчас. Так вот, сейчас на бирже BitGet запускается новый лаунчпад. Он уже запускается вот прямо сегодня, 28 февраля. И зарегистрироваться можно будет еще в течение двух дней и 16 часов, по крайней мере, с момента записи данного видеоролика. Здесь уже немного поменяли саму механику участия. Если в прошлый раз, чтобы принимать участие, в лаунчпаде нам нужно было зарегистрироваться на бирже пройти к держать на балансе bgb это токены биржи битгет чем больше вы держали токенов битгет тем выше у вас были шансы получить билеты а билет у нас если он оказывается выигрышным несет в себе аллокацию. а локацию а уже несет собственно прибыль так вот чем больше bgb мы держали чем выше у нас были шансы получить те самые счастливые билеты в этот раз они решили пойти по-другому и теперь чтобы получить получить тот самый билет на участие, нам необходимо держать на балансе USDT. Чем больше USDT мы держим, тем больше нам дают билетов. Потом производится такая некая своеобразная лотерея. Если хотя бы один из ваших билетов выиграл, то вам дадут аллокацию. В этом случае аллокация уже не 20 долларов, а всего лишь 5 долларов. Но представьте, если хотя бы у нас этот проект сделает 10 текстов, то получится мы заработаем там 45-50 долларов чистыми. Ну, то есть уже неплохо. Если и опять же у нас несколько билетов окажется выигрышным, я не знаю, там билетов 10 и этот проект даст, я не знаю, там опять же 200 иксов, ну посчитайте сами, сколько это получится. Хотя опять же, я таких уже результатов не жду, там 200-100 иксов, если хотя бы 10-20-30 иксов этот проект даст, это уже хорошо, потому что свои 5 долларов можно превратить как минимум в 50 там 200 300 долларов в этот раз больше выигрышных билетов аж 10 тысяч если в прошлый раз было там две с половиной цена за одну монету будет 002 и вообще я вам забыл рассказать как здесь принять участие первым делом вам необходимо пройти регистрацию на бирже Bitget. я вам советую использовать мою ссылку потому что сейчас у нас как раз таки происходит эксклюзивная кампания между Bitget и макс где первые 100 человек получат 10 долларов бонусом на свой счет нужно просто зарегистрироваться пройти QIC открыть и закрыть одну сделку на фьючерсах и за это вы получаете 10 долларов однако бонус доступен для первой сотни участников поэтому заберут самые быстрые так вот помимо того что вы проходите регистрацию по моей ссылке получаете еще скидку на максимальная торговая комиссия это 20 процентов и на фьючей и на спот вы можете принять здесь участие после того как вы прошли киосе здесь появится у нас кнопка кнопка насколько я понимаю появится в 14:00. я лично на свой кошелек закинул уже 10 тысяч детей Хочу получить максимальное количество билетов и в этом всем поучаствовать. Потому что я никак не ожидал то, что в прошлом сейле у нас будет 200 иксов, чтобы я там знал, что будет. Я не знаю, там, может, другу позвонил, может, на да, маму, папу, может быть, аккаунт бы сделал, чтобы, знаете, там, вот это было больше шансов. Конечно, об этом мне говорить ни в коем случае нельзя и на бирже нужно иметь только один аккаунт. Вы это учитываете, да? Но то, что такие вот икси пропустить, конечно, обидно. В этот раз я я тоже буду принимать участие буду ждать иксов однако ребята всегда помните я не знаю будут ли там x и не будут я единственное что вижу прошлый проект я вижу по прошлому проекту много иксов я ожидаю много иксов в этот раз что будет на самом деле посмотрим если сказать вам коротко регистрация верификация USDT на балансе чем больше USDT, детей тем больше билетов если билет оказывается выигрышным получаете локацию После того, как монету листят уже на бирже, вы продаете свои монеты. Вот, и, например, как это выглядит. Переходите в раздел торговля, спотовая торговля. У нас в прошлый научпад был ББО, правильно? Мы его вводим, открываем и видим цену сейчас 2 и 3. Если посмотрим с вами на результаты, которые я публиковал, в момент публикации 1.66, сейчас 2.3. 2.3 делим на 0.05, это получается больше... 45 иксов. То есть, даже если монету до сих пор держать, то она до сих пор дает 40 иксов с лаунчпада. Но это какие-то Прям огромные цифры. Ни в коем случае, опять же, никого не призываю. Да мне все равно. Я просто с вами поделился той темой, которая дала иксы. Возможно, даст в этот. На этой теме, возможно, заработаете. Потом мне в комментариях напишите спасибо. В общем, ребят, всем большое спасибо за просмотр. Если видео для вас было интересным полезным, поставьте обязательно ему лайк. Посмотрим, что из этого всего получится. Но если хотите получать еще дополнительные скидки на торговые комиссии, поучаствовать в розыгрыше там 1000 долларов, то с найдете на регистрацию в описании. Всем удачи, всем профита, счастья мира, добра и всем пока.